Алло. Алло, Наталья, здравствуйте. Слушаю. Меня Максим зовут, я горящий недель прав граждан, От вас что заявка на шаблонского заявления. Подскажите, пожалуйста, вы скачали какой-то шаблон? Я скачала, но он такой, как бы не очень не подходит. А подскажите, пожалуйста, какой у вас предмет иска? И кто вы ответчик, истец? Я не, У меня не, не предмет иска, у меня жалоба, я хотела в прокуратуру составить на исполнительные органы власти, так как они нам народный контроль, присылают отписки, не по существу, короче, не дают никаких ответов, не представляют никаких документов. А какой орган местные не дает вам? Никакие, вообще никакие органы. А какой у вас вопрос, почему вы к ним обращаетесь, по какому вопросу? Мы обращаемся, например, в местные суды о подтверждении их полномочий, так как они нигде не зарегистрированы, приказов о их назначении нет, они никем не подписаны, суды не созданы, а люди работают как самозанятые, захватили здание и не предоставляют никаких документов. Так, вы считаете, что, допустим, что суд он не может там находиться, или что? Я, я считаю, что они должны подтвердить свои полномочия, так как они нигде не зарегистрированы и не имеют никаких полномочий. Просто вот люди заняли, написали на здании суд, зашли и ведут предпринимательскую незаконную деятельность. А люди верят, что это суды, а полномочий у них никаких нет, не предоставлено. На основании федеральных Подумской... законов? Все суды создаются федеральным законом. Да, Судьи назначаются да. тоже федеральными законами, которые ну, да. так и не вошли в силу. Они не подписаны, не зарегистрированы да. нигде. Ихние сайты, они левые, они тоже нигде не зарегистрированы. И любой сайт, если проверить, то он свободен. И его можно, как говорится, забрать себе. Да. Кто делает, это? А, чтобы mm -hmm. нельзя было потом найти никаких концов. Их просто потом удалят, и все, и никто отвечать не будет за их деятельность. Скажите, Наталья, а вы в полицию обращались, если вы считаете, что это... Могут... Тоже, а в полицию с ними быть... в сговоре, они, у них круговая порука, они все друг друга прикрывают. Тоже пишут отписки. Mm -hmm. В полицию мы тоже делали запрос об их полномочии, например, составлять протоколы по 20.6.1. Должны быть полномочные лица от РСЧС которые вообще разбираются в чрезвычайных ситуациях, в средствах индивидуальной защиты, во всем остальном. Э, список они нам не предоставили, сослались на это, что это персональные, типа их неданные, но полномочия полиции и их должностные обязанности не могут быть персональными данными. А нам написали вот такую отписку. И нам сейчас надо составить mm -hmm. пакет документов на полицию, на суды, на все, на все, чтобы э, предо предоставление их полномочий. Например, э, мы делали запрос в администрацию, по поводу э, устава города. В уставе города, конкретно пункт 9, 10, 11, там в разных городах по-разному, угу. что охрана общественного порядка э, ведется муниципальной милицией. Да? А, а муниципальной угу. милиции, как вы знаете, у нас не наблюдается. Деньги из бюджета, значит, все-таки перечисляются, каким-то образом они куда-то уходят и отмываются. А, а, а охрана общественного порядка у нас иностранный агент полиции занимается, который зарегистрирован э, в США. Угу. Я вспомнил. А по поводу суда, то есть они прямо вот помещение суда, судебский суд, э, за, да, там, вот, там работают какие-то люди? Суды РСФСР, законные народные суды были, они заняли вот эти частные предприниматели, лица без регистрации, без ничего, заняли эти здания и ведут вот эту вот предпринимательскую судебную деятельность. Никаких документов у них на это нет, правоустанавливающих. Поэтому уже неоднократно мы отсылали им запросы по всем судам. И они отфутболивают, отправляют в управление судебного департамента Тульской области. А судебный департамент нам пишет отписки, что они являются как э, завхоз. Только хозяйственная часть занимается, чтобы обеспечивать суды там, тряпками, мылом и так далее. И чтобы они зарплату получали. А контролировать они их не имеют права, э, суды. Так я не понимаю, зачем тогда суды отправляют в судебный департамент, где сидят за э, то, чтобы они нам отвечали на наши запросы. Я вот этого не понимаю. Если они к ним, да, не имеют никакого отношения. Не могут их контролировать. А, Наталья, посмотрите, с какого региона вы обращаетесь? Тульская область. Угу. А, Наталья, ну тут, смотрите, тут, у вас прям есть, я так понимаю, что у вас есть прям очень много отказов. Вот. Если просто. Это, эти отказы нужно, конечно, посмотреть и изучить, то есть, ну, как бы, что вам, какие вот эти отписки все пустые, как вы говорите. Э, вот, Ну, собственно, тут нужно пожаловаться, соответственно, а по прокуратура обращались? В прокуратуру обращаемся, в основном тоже пишут отписки. Нет, просто понимаете, они могут быть там на каких-то законных основаниях, понимаете? То есть, То есть, мы предоставляем все, так... все законы, все, например, из архивов, выписки представляем. Мы пишем сначала в архивы, подтверждаем все, что возможно подтвердить. Вот, например, мы делали запрос по Конституции в Государственный архив Российской Федерации. Нам пришел ответ, угу. что Конституции Российской Федерации нет, а есть только проект Конституции на 30, 39 листах, никем не подписанный запрашивали, отправляли запрос по поводу внесения изменений в Конституцию, да, вот 20 -го года, там, какие поправки вносили, опять в архив запрос сделали по этим поправкам. Нам тоже опять прислали ответ, что Конституции Российской Федерации нет, есть проект, и никем он не подписывался, никаких изменений никуда не вносилось. Мы где живем-то, я не пойму. Нас что, прям вот дурачит, прямо вот на глазах. Ну, вообще, Конституция как бы есть у нас. У нас недавно президент. были. Хорошо, ни, ни вы, были. вы можете нам прислать ее, заверенную, подписанную, хотя бы кем-то? Ну, у вас президент подписывает Конституцию. Как, вот, соответственно, например... Ну, соответственно, законы все подписывают, соответственно, в общем собрании. Вы знаете, был референдум. Да, конечно. А вы, а, а вы видели, я, например, вот, присылали нам документы, что ни, ни, Конституция никакая не принималась, что она не прошла ни, никаких выборов, ни публикаций, не собрала голосов нормально, сколько положено. У нас есть, у нас, ну... знаете, у нас есть документы, ответы из архивов, на, на которые мы опираемся. Но все даже не хотят воспринимать и смотреть на это, не хотят. Вот просто такое ощущение, что мы живем где-то, ну не знаю, в стране по понятиям, понимаете? Ну, как бы у нас мы, мы по закону. Да нет, я вот этого <связывая> не вижу, что мы по закону живем. У нас законы не работают, конституция у нас не работает, права везде нарушаются, документы нам не предоставляются. Есть законы о предоставлении документов, правильно? Как они должны быть замерены, ну, как ну, они смотря должны быть... Какие, быть. Смотря как, какое вы лицо, заинтересованы или нет. В любом случае, есть персональные данные, которых нельзя уведомить, ну, понимаете, других третьих мы, лиц. Мы не спрашиваем никаких личных данных. Мы спрашиваем должностные инструкции, должностные обязанности и, и полномочия. То, что касается наших mm. прав, то, что затрагивает права граждан. Я вас понял, просто, скорее всего, вы понимаете, то, что занимает ГОС, ну, здание здание суда занимаются сейчас предпринимательской деятельности, какие-то люди, скорее всего, они там на, на законных основаниях. Нет. Ну, пусть они докажут, что они на законных основаниях, почему они не доказывают это, а водят нас по кругу. Предоставьте документы, да, вот, например, ко мне приходят, это важно, да, у вас есть какие-то документы, есть, прежде чем кто-то со мной заключает договор, на какие-то отношения. У меня спрашивают паспорт, например, да, документы на недвижимость, на машину. Вот почему у меня гаишники останавливаются спрашивают у меня какие-то документы. Почему я не могу спросить также с них документы, чтобы они свои права доказали? Почему я должна верить всем на слово, я не пойму? Мне ну, же на слово никто не верит, правильно? на слово не нужно, просто... Скорее всего, там будет арендовано, скорее всего, будет, да сдают, это, скорее будет. Всего, это, это ваши догадки, я, я не хочу догадываться, думать, скорее, mm -hmm. всего, скорее всего, мне нужны конкретные документы. Аренда, частная собственность, их неполномочия, кто их назначил, когда, приказ о назначении, приказ о создании, с подписью, с печатью, как положено. Юридически значимый документ. Почему? Я могу тоже сейчас надеть черный халат, войти в суд и сесть там и сидеть. Скажу, я судья, Ну, я ничего вам не буду показывать, верьте мне. Смотрите, Наталья, нужно собирать жалобу прокуратуры написать на бездействие органов власти. Да, на не предоставление информации затратите прав граждан. Ну, просто составляйте заявление в желательно подразделение прокуратуры, которое у вас там есть. Вот. И все отписки тоже перекладывать, чтобы они проверили всю информацию. И поскольку они закон или основания отказа, или отписательный закон. Опять же, они ссылаются на интернет-ресурс, на какие-то законы, которые никем не подписаны и э, имеют только информационный характер. И в интернете ни один документ не имеет юридической силы, понимаете? Это ну, только это это как, реклама. Это, как это реклама. Закон. Это реклама. Сайты, вот эти сайты, где они их публикуют, они даже нигде не зарегистрированы, я вам еще раз говорю, вы можете проверить. Есть специальный сайт, где можно проверить любой домен, любой сайт, где он зарегистрированный, на чье имя. Так вот, ну, Понимаете, у нас, есть, у нас есть правовые базы. Возможно, они вам дают ссылку на правовые, на правовые базы. Соответственно, там ссылка на законы есть, которые... Федеральные, там, есть закон внутренние... о предоставлении информации, где не написано, что они на, ими обязаны ссыл... отправлять в интернет. Например, есть люди, которые не имеют интернета, не имеют смартфонов, а информация им нужна. Есть закон о выдаче информации и как она должна выглядеть, как ее заверяют, как она подписывается, какая печать ставится, есть ГОСТ на печати. Любой документ, с которым можно работать в суде или в правовых органах, он должен иметь юридическое значение. А распечатка с интернета, она юридически незначима и не имеет никакого... Ну, к сожалению, у нас может нотариус подтвердить даже переписку, понимаете, заверить. Так что э, все это законно. То, что у вас... Хорошо... В закон пусть же там да, распечатают с интернета заверит нотариуса, что это действительно действующий закон и действующий там приказ или еще что-то такое? Понимаете, у нас законы, они как бы таковым авторским правом-то не обладают, понимаете, это у нас исключение. И, соответственно, они могут сослаться на закон, и это если закон действующий, он принят, то есть это не важно, где он взял информацию с сайта или какого-то еще другого ресурса. Понимаете, то есть как бы это ответы могут право сказать, что это все обосновано. Я не знаю, почему вы говорите, что любой сайт это как бы... Просто нужно смотреть именно на а вот базы проверять. Мы, мы тоже направляли запрос по поводу опубликования, например, направо гоф.ру, да. В Кремль мы отправляли по, там, по, в, в департамент по работе с клиентами, там при президенте. Угу. Они нам написали угу. ответ, что вправо гоф.ру являются информационным сайтом, юридические силы не имеет. У нас есть ответы. Не, ну нет, он принимает. Он... Ну да, они законы там публикуют, но понимаете, закон уже президент подписывается. Я вам еще раз говорю, делали запрос тоже в госархив, госархив, подписанные документы получить от президента. Нам сказали, что никакой правотворческой деятельности с подписями президента в Госархивах нет. Он ничего не подписывает. Ну, они, да, они хранят, не хранят информацию. Да, они хранят информацию. Вот. А подписанных документов, вот, например, то, что осталось от СССР, от СССР документы, они все подписаны, они предоставляют с подписями, с печатями, все как положено, и заверяют. И архив сам их заверяет, эти документы. А то, что э, все остальные документы, которые не подписаны, и э, как печать стоит не государственная, а просто канцелярия, э, их нет оригиналов, просто нет. Это просто оферты. Госархив, у, такой, нас, что, у, да? у нас документов оформленных юридически таких нет. Есть оформленные документы юридические, например, вот времен РССР, СССР, вот тех, да. Все документы оформлены. Их ну не потому не стал, что давать, так как хранится. Ну потому что они используют, используются, это использовались бумажные носители, соответственно тоже это хранят, это нормальная практика. Ну, я так понимаю, что у вас там ну, тоже по -то понятиям, да? У вас нет тоже юридических... Ну, почему нет? Почему Просто, Наталья, вы неправильно говорите. У вас возмущение, э, честно, вызывает то, что не должно вызывать возмущение. Потому что э, у нас все принято, то есть... Если а я удивляюсь, есть... что у вас, вот у сотрудников всех вот, должностных этих э, организаций не вызывает mm -hmm. это возмущение. Вот, меня это, вот каждый подписывает. Вы, если какое-то пишете заявление или куда-то чего-то, вы подписываете, uh -huh. этот интернет, подписываете, печать ставите, ставите. Вот у нас народный контроль. Мы подписываем все свои документы, мы ставим печать. Э, но нам никто таких документов не выдает, вы понимаете? Никто не хочет отвечать. Никто не, не несет ответственность ни за что. А подскажите, Наталья, а такой вопрос. А Вы ну, знаете, что Российская Федерация существует? Или вы... Вы Российской Федерацию не считаете государством? Просто такой вопрос, потому что э, есть э, люди, на контроль, который проводит, которые считают, то, что из Федерации не существует. Хорошо, а вы в ООН запрос делаете, они вам ответят, что такое, что такое Российская Федерация. Мы вот делали запрос в ООН. Нам приходили ответы, что Российская Федерация mm -hmm. не, не является государственным участником ООН. И поэтому ваши mm -hmm. петиции, ваши запросы, жалобы отправляются вам обратно. Зайдите на в главу пятую на ООН, Совет Безопасности, какая страна входит. Вот сейчас вот прям откройте, Совет Безопасности ООН, глава пятая, э, статья 23. И посмотрите список участников. Угу. Ну У меня сейчас э, нет такой возможности, Наталья, извини. только могу с ну, после, после разговора со мной сделайте это и посмотрите, Хорошо. в каком государстве мы живем до сих пор. Хорошо, вы, я, я понял. Запрос в ООН, вам придет ответ. Мы делали. Ну, я, я понял вас, Нат, Нат, Нат, Наталья. Я просто уже общался много раз с, с вашими единомышленниками. Вот с вами, вам же ничего не докажешь. У вас в А, уме... так вам тоже не докажет, что вы работаете в торговой корпорации. Вам что же этого не докажешь? Вы что же в это не верите? Да. Ну. Ну, разумеется, а докажите, у нас с вами будет. А вы докажете, что Российская Федерация как государство существует. Никто этого доказать не может. Я... Валентина, я вас понял. Валентина, тогда просто я вам желаю, ну, что у вас все хорошо закончилось, что у вас было хорошее настроение всегда. Я тогда с вами прощаюсь, просто время лимитировано. Надеюсь, что вы что-нибудь докажете. Всего доброго. тогда.